Привет, Шумахер! Как дела? Конечно же, вы не Шумахер, но очень скоро у вас появится возможность купить себе новый автомобиль. Знаете, мне надоел тот мусор и обман, который сейчас крутится в интернете. И прямо сейчас я покажу вам свой проверенный метод заработка, который работает, в отличие от остальных. Здравствуйте! Я ищу еще 20 человек, которые вместе со мной будут зарабатывать деньги в интернете. Если у вас есть две минуты, сейчас я вам все расскажу. Я уже два года зарабатываю в интернете, так вот, недавно я придумала, как масштабировать свой метод заработка, то есть как заработать больше денег. Для этого мне нужны порядка 50 человек. Разумеется, туда войдут мои друзья и знакомые. Недостающие 20 человек я решила набрать просто в интернете. Мы все будем работать сообща, общаться друг с другом и зарабатывать больше 4000 рублей в день каждый. Самое интересное, что никакие знания и навыки вам не нужны. Вся работа происходит полностью на автомате, и сейчас я покажу, каким образом. Сам процесс заработка связан с автоматическими просмотрами видеоклипов. Вот эти видеоклипы. Как видите, их просто неограниченное количество. За каждый просмотр сервис начисляет примерно 8 рублей. За меня работает простая программа, которая просматривает эти клипы без моего участия. Программа уже работает, теперь давайте перейдем в мой личный кабинет, и вы увидите это сами. Итак, вот мой кабинет, моя почта. Как видите, на счету больше 18 тысяч рублей. Это заработок за три дня. Программа работает, сегодня уже 643 просмотра. Теперь можно смело откинуться на спинку стула и наблюдать за увеличением баланса. Вот вы видите... Да, баланс увеличился прямо на глазах. Так, обновляем. И заметьте, что это происходит в режиме реального времени. Обновляем еще раз. Баланс только увеличивается. Так, давайте выведем эти деньги. Нажимаем на кнопочку «Вывести». Я вывожу через Яндекс, хотя выводить можно и на карту, в мани киви, неважно. Так, нажимаем 18, 384, 98 и нажимаем на кнопочку создать заявку. Как видите, деньги списались, заявка оформлена. Давайте перейдем в мой Яндекс кошелек и посмотрим, пришли ли деньги. Вот мой Яндекс кабинет, все деньги я вывела заранее, осталось чуть больше 200 рублей. Так, смотрите, вот мой номер, он идентифицированный. Теперь давайте обновим страничку и посмотрим, пришли ли деньги. Их еще нету, странно. Как правило, приходят сразу. Давайте подождем и обновим еще раз. Обновляем. О, отлично, все деньги пришли, как видите. Друзья, сейчас я покажу вам живые деньги, которые я заработал с помощью своего метода. Чтобы вы убедились, что он действительно рабочий. Вот они. Здесь 18 тысяч долларов. Деньги я держу в валюте по понятным причинам. Я не собираюсь их раскладывать на столе и хвастаться. Просто хочу, чтобы вы увидели сам факт заработка. Имейте в виду, что каждый участник моей команды будет зарабатывать точно так же. Что я вам предлагаю? Я вам предлагаю стать участником моей команды и вместе со мной зарабатывать в районе 4-6 тысяч рублей в день. Вы получите свой личный кабинет, в котором уже подготовлено все необходимое для заработка на автопилоте. Еще раз повторяю, что никакие знания вам не нужны. А главное помните, я возьму в команду только 20 человек. Поэтому не теряйте времени и становитесь одним из них. Как это сделать написано на моем сайте. Прочитайте, пожалуйста, внимательно, там только важная информация. До скорой встречи!